Друзья, приветствую вас на канале Каменный Успех Дома из Камня. Сейчас я покажу, как правильно и быстро и качественно сматывать строительные нитки. Один из способов. Как показывает опыт, что это всем нужно. И всем прирождается. Потому что, вот как я понял, по молодых людях, которые вот приезжают, они не умеют буквально этого делать. Сматывать нитку. Вот, смотрите, как я делаю. Для того, чтобы красивый, аккуратненький клубочек, для того, чтобы время не тянуть, вот многие сматывают вот так. И тянут на этом, то есть это все, все время, это все деньги. Мы просто сматываем нитку вот так, смотрите. Быстро и хорошо. Вот. Раз. И она быстро сматывается. Быстро-быстро-быстро. Аккуратненько, смотрите. Т Твердо, тесненько. Таким же приемом можно сматывать и проволоку. Вот, смотрите, какой клубочек. Хестенький. Вот Его можно вот здесь, вот здесь. Сделать такую как бы пет петлю, ну, чтобы действительно это никуда уже не делалось. А уже, вот, затянул, и все. И даже когда вы привязываете, то есть натягиваете нитку, сделать такую петельку, чтобы он в клубочек не разматывался. И это очень удобно. Вот такие клубочки. Все, зарабатывайте. Стройте из камня.